Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке, очень развитая инфраструктурная сеть, филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат Меркурий 130F и пробитие чека возврата по свободной цене за безналичный расчет. Для пробития чека возврата на кассовом аппарате Меркурий 130F за безналичный расчет по свободной цене необходимо войти в кассовый режим. Для этого нажимаем два раза клавишу итог. На экране появится приход 0. Нажимаем клавишу ВЗ. Клавишу «плюс» выбираем «возврат прихода». Нажимаем клавишу «Итог». Вводим стоимость возврата 100 рублей. Нажимаем два раза клавишу «ПИ». Двойной «0». На экране появится оплата без налом. Два раза клавишу «ИТ».